Автомобиль в салоне Альтера, помогал Денис автомобиль и в Угре автомобиль Денис и Вадим. Очень довольны, спасибо Очень довольны, да, очень прозрачно, очень хорошие консультанты, консультировали, и помогли выбрать.